Июль, последний день его на удивление прохладный. И в доме все как будто ладно, но вот взгрустнулась от того, что призрак осени уже в тех облаках, что налетели, что дождь размытой акварелью осенний выписал сюжет, что раньше гаснут краски дня, а ночь длиннее, чернее, гуще. Что бродит ветер вездесущий, тоску осеннюю храня, Что завтра август, летних дней в его руке, всего лишь горстка, Что до июня версты, версты, Нет того ли грустно мне.